В этом видео будет немного конспирологии. Поэтому, если вам не нравится конспирология, лучше не смотрите сразу. Итак, видео на тему приватности. Слежка со всех сторон увеличивается. Как это происходит? Наверное, многие из вас знают, что такие монстры, как Google, Яндекс и другие фирмы пытаются отследить пользователей и оценить их психологию и выдавать им таргетированную рекламу. То есть рекламу, которая целенаправленно воздействует именно на этого пользователя с учетом именно его психики. Например, и Google, и Яндекс осуществляют DNS хостинг Это позволяет им дополнительно увидеть даже те сайты, даже тех пользователей, которые заходят на сайты, где не указаны Google или яндексские скрипты отслеживания. Я сейчас не буду обсуждать методы отслеживания, скажу лишь только, что бывает отслеживание пользователей по ТНЗ запросам, отслеживание пользователя через отпечаток браузера, ну естественно могут быть и, и IP дополнительно использованы, отслеживание через фото, ну то есть связь аккаунтов с одним и тем же фото, отслеживание через двухфакторную идентификацию, отслеживание через биометрическую идентификацию. Сети. Конечно же, отслеживание через платежную операцию. даже без этого? Имя Кейт Маквин. Способ платежа – кредитная карта. Идиоты! Снова свою кредитку. Типичные американцы. Нашел их. Отель Ралли. 1775 Коллинс-авеню. Надо сказать, что отслеживание заинтересовано не только преступники или правоохранительного органа обычные корпорации, которые, как я еще раз повторяю, хотят делать таргетированную рекламу. То есть, проще говоря, хотят продавать продукт конкретному пользователю с учетом его психологии. Хорошо это или плохо, но это дело такое субъективное, как будто хорошо, кому-то кто-то считает, что плохо. Однако, факт того, что они могут отслеживать не влиять на нас, это факт. Разные корпорации в основном отслеживают нас немножко по-разному. Отслеживание пользователей по DNS запросам и отслеживание через отпечаток браузера IP в основном делают различного рода системы, которые осуществляют анализ трафика, такие как поисковые системы, счетчики посещаемости, а также некоторые другие системы, связанные с объединением различных интернет-магазинов какой-то внутренней сети, именно да, внутри интернета, отслеживание через фото и анализ данных в социальной сети и оффлайн, лет, ну, и несколько другие службы, отдельные совершенно, которые занимаются своими задачами, возможно, даже иногда не рекламными. Отслеживание через двухфакторную идентификацию, биометрическую идентификацию платежной системы могут осуществлять как раз фирмы, которые занимаются проводкой платежей или какими-то другими операциями, где необходима двухфакторная или биометрическая идентификация. Эта классификация не очень хорошая, но она вот такая есть, просто для этого видео. Сейчас таким отслеживанием занимаются разные фирмы. Можно ли применять все эти методы внутри одной фирмы? Платежные системы, а также площадки для рекламы интернет-магазинов, а также, в принципе, любая крупная площадка, которая объединяет в себе разные сервисы разных клиентов, может отслеживать именно всеми методами, объединять все методы. Она может отслеживать как пользователей, осуществляющих платежи, так и пользователей, которые просто заходят на эту площадку. Для этого, правда, придется обмениваться с другими площадками персональными данными пользователей. То есть придется сначала внедрять на всех площадках двуфакторную аутентификацию, биометрическую идентификацию, как кому нравится, а затем разные площадки будут обмениваться данной информацией между собой и таким образом осуществлять идентификацию каждого пользователя. Кроме этого, возможно, будет сопоставлять данные разных сетей, так как есть биометрическая идентификация либо идентификация по телефону, то очевидно, да, что в разных сетях теперь аккаунты точно можно сопоставить. В принципе, сейчас это может делать Яндекс, и возможно, что и готовится это делать или уже делать. Единые площадки для авторизации также очень удобно в данном случае так как они могут отслеживать сразу и через отслеживание по отпечатку браузера, и через отслеживание по какие либо двухфакторной аутентификации, социальные сети и так далее. Да? То есть там везде может быть связано одно с другим, так как это единый логин к разным сервисам. Это похоже на модель, которую могут делать Google и социальные сети некоторые. Таким образом, мы видим, что это вполне реально. И некто в будущем, может быть, через пять лет, может быть, через 15, возможно, он будет знать о нас все. Причем, даже если мы ничего не будем класть в интернет, да, все равно он будет знать о нас все, потому что чем-то мы будем в интернете пользоваться, и он будет это сопрягать данными от платежных систем, от того, что мы покупаем, кто именно покупает, кто наши родственники, и все это он будет очень не информация, получать из статистических данных от других пользователей и так далее и тому подобное. Причем законность этого сомнительна, в смысле того, что, может быть, это еще и будет законно. Не стоит применьшать опасность этого. Например, нам могут давать рекламу, от которой мы практически не сможем отказаться. Она будет точно подобрана под нашу психологию и предлагать вроде бы то, что нам надо, точно то, что нам надо. Однако, в то же время, это будет не очень-то нам нужно. То есть мы просто будем думать, что это нам нужно. В любом случае, мы просто будем не иметь столько денег, чтобы это все купить. А реклама будет нас терроризировать, можно сказать. Да? Она будет давать нам столько мотивов купить это, что мы захотим купить это и будем покупать, даже несмотря на то, что денег нет. Это может повлиять, естественно, на исход.